Экономики, ну там, в принципе, бинго, конечно, мог бы на что-то закупаться, на что-то мог бы и Хефнерс закупиться, но бук девайсов будет маловато, и посему, хотя нет, Хефнерс все-таки решил эмочку купить, я уж не знаю, нужно это было или не нужно, но ладно, хозяин-барин. Естественно, у камней тоже непосредственно есть свои девайсы И все это дело нужно пытаться реализовывать Делать это максимально осторожно В противном случае оппоненты э, в обороняющейся стороне даже с пистолетами В теории могут эти девайсы отжать Получится это или не получится, ну тут вопрос спорный Однако вырисовывается сплит точки А, дорогие друзья Два игрока э, в Андере сейчас находятся И трое под точкой А Полетел уже молотов в окно, но это тоже, как бы, уже своего рода а, тревожные звоночки. А вот вам, пожалуйста, Хефнер с, а, погибает, потеряв свою эмочку, замечательную. Вот вам, как бы, и, и, и нормалек. Но а, м переходит в руки Бинго. Он моментально забирает первого, сразу сбривает второго. Есть информация, еще и по третьему. Ну, и там под контом остается еще два соперника. Флауэр пытается засейвиться в сайде, чтобы помогать своему товарищу. Отходит под КТ-респаун. Тем временем Бинго делает. Делает. еще один минус. Сюда подтягивается тот самый флавер. Но Бинго уже забирает четвертого игрока, дорогие друзья. И обход в спину от Гекарима. Каешка к нему туда прилетает. Это означает, что положение Гекарима всем, в общем-то, непосредственно известно. Бинго пытается пикать со соперником. мы эйс, дорогие друзья, от Бинго. Второй э -э раунд не удается взять камням. Песос про возвращают себе э -э ведущие позиции, давайте скажем э так.